27 сентября стартовал отборочный тур в фестивале первокурсников. Первыми эстафету приняли факультет психологии и педагогики и экономический факультет. Добрый день, здравствуйте! Сегодня мы находимся в самой Гуче событий сегодня. Первый отборочный тур конкурса первокурсников. Эмоции зашкаливают, люди счастливы. Давайте же посмотрим, как это все было. Первый курс экономфака блеснул незаурядными талантами в хореографии, а студенты факультета психологии и педагогики буквально сразили на повал своим выступлением. Песня группы Любэ, исполненная многоголосием, вызвала бурю аплодисментов. гулом одобрения и аплодисментами поддерживал зал выступающих, ведь для многих из них это первый опыт выхода на сцену. Этот концерт был, наверное, самый незабываемый. Это мои первые перваки. Они были настолько крутыми, они передали столько эмоций. Я не ожидала, я из за них очень переживала. Я верил в свой факультет, я знал, что мы сможем. И я, конечно же, надеюсь, что мы выиграем. И вот на небосводе Елабужского института КФУ зажглись новые яркие звездочки и новые таланты. Приятно, что это только первый день отборочного тура фестиваля первокурсников. И то ли еще будет. Адель Мухаммедшина, Елена Злыдина, Айдар Салихов, Универньюз.